На дворе весна, а значит время подумать об отпуске. Многие в этот момент грустно вздохнут, потому что им недоступен их любимый курорт за границей. Но не стоит отчаиваться, Россия страна большая, и в ней очень много мест, где также можно отдохнуть. Тем более, что государство готовит для нас приятный сюрприз – кэшбэк за отпуск в России. Не слышал о таком? Сейчас расскажу. Меня зовут Юлия Гошина. Я предприниматель, собственник Центра сопровождения бизнеса Мирена и эксперт по финансовому планированию. И это мое призвание – искать, где можно сэкономить деньги, чтобы увеличить свой капитал. Ростуризм готовит третий этап акционной программы «Кэшбэк за отпуск в России». Да-да, это уже третий этап. Первый этап стартовал в августе 2020 года в октябре и в марте 2021 года планируется третий. Правда, на момент съемки этого видеоролика программа еще не начала свое действие. Но, как известно, готовь с Сани летом. Поэтому давайте узнаем, какие анонсированные условия для того, чтобы подготовиться и успеть воспользоваться этим предложением. По задумке программа должна помогать развивать турбизнес в регионах, и снизить стоимость путевки для граждан России. Каждый желающий может купить тур, оплатив его с помощью карты платежной системы Мир и вернуть кэшбэк за эту поездку. Причем вернуть можно 20 от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно только для отдыха на территории Российской Федерации купить путевку за границу и получить кэшбэк не получится. Главным условием этой акции является то, что стоимость тура должна быть полностью оплачена с дебетовой или кредитовой картой Мир. Если тур будет оплачен наличными деньгами или карточкой другой платежной системы, например Visa или Mastercard, то кэшбэк вернуть не получится. Условия программы. Турист может оплачивать неограниченное количество туров. В программе участвуют все регионы России. Количество отдыхающих в путевке не ограничено. Турист должен останавливаться только в гостиницах, рекомендованных государством. Тур должен закончиться до 20 июня 2021 года. Также этот тур должен быть не менее чем две ночи, причем Ночевки в поезде также включаются. Минимальная стоимость тура не установлена. Список акционных путевок и вариантов проживания появится на сайте мирпутешествий.ру. Пока этот список там не опубликован. Так же, как и не опубликованы правила, есть только предварительные. Но, скорее всего, больших изменений не будет, поэтому расскажу, как это было в прошлые разы. Для начала путешественники регистрировали свою карту МИР в программе лояльности на странице приветмир.ру раша .ru Travel и проверяли, участвует ли отель, агрегатор или туроператор в программе лояльности. Дальше нужно было перейти на сайт партнера программы отеля, туроператора или агрегатора и найти интересующие вас предложения. Такие предложения обычно отмечали специальным значком «Мир» или располагались на отдельной странице. Оплатить тур или вариант проживания только с использованием банковской карты «Мир». Кэшбэк возвращался на расчетный счет в течение пяти календарных дней после транзакции. Итак, если ты планируешь отдохнуть в конце весны или начало лета, то, во-первых, заведи себе карту «Мир», во-вторых, Добавь в закладки сайт мирпутешествий.рф В-третьих, следи за новостями. И как только акция вступит в силу, выбирай себе тур и экономь 20% на отдыхе. А сэкономленные деньги я, как эксперт по финансовому планированию, советую не потратить на лишние сувениры на отдыхе, а добавить к своему капиталу. О том, как формировать капитал, Сохранять и приумножать я рассказываю в своих финансовых блогах ВКонтакте, Инстаграме, также в видеороликах на этом канале и в своих видеокурсах. Все ссылки ты найдешь в описании к этому видеоролику. Подписывайся на мой канал, жми колокольчик, ставь лайк. А если у тебя был опыт возврата кэшбэка за отдых в России предыдущие два раза, обязательно поделись этим в наших комментариях. Будет очень интересно. Финансового благополучия.